Ну, как я понял, скорее всего, у нас на этом задании, вообще на этих заданиях будут иметься зерги. Так что весьма будет интересное сражение, я бы хотел повоевать против зергов за полосы. Очень это интересно, интересно. Весь Шакурас зергами Амуна. Мы удерживаем лишь юго-западный квадрант Калиматраса. Но это продлится недолго. Население нужно эвакуировать но пусковые комплексы заражены зергами. Их могут очистить лишь наземные войска. Когда комплексы будут очищены, корабли смогут покинуть Шакурас через планетарный канал Искривлево. Значит, мы очистим их. Твой народ будет спасен, Матриарх. Даю слово. Так, давайте начинаем развитие. <связь> В этой битве тебе пригодится помощь моих темных тамплиеров. Они разят стеней, и враги не могут нанести ответные удары. Интересно. Да, я уже знаком с этими войсками по первой миссии, когда у нас была возможность снимать войска. Но однако, наверняка у Зергов имеется оверсир, поэтому ненадолго мы здесь будем ходить бездоказанно. Рано или поздно нам подпадется противник, который будет нас уничтожать. Гигант пустоты. О, Боги! Его цель канал ускривления. Воины, мы должны уничтожить его, прежде чем он разрушит канал. Тамплиеры. Сражайтесь, как один. Вкус. Так, я хотел бы воспользоваться ускорением. чему не приведет, если мы не очистим пусковой комплекс. Не хватает. Нужно построить больше пилонов. А -а -а, пилонов-то Путь закрыт в тени. Но зато Нужно мы ускорили, ускорили наши наши ресурсы, да, добычу. Намного быстрее добываем ресурсы, чем это было Примерно рассчитано больше задание В то же время теперь надо энергию очень долго накапливать Ладно, ничего потерпим Давайте добываем газок также Потому что совсем нет у меня у меня скоро новое улучшение появится так. А еще строительство займемся. Требуется больше висфена. Ну-ка, давайте проверим, кстати, вот как раз, наш, как раз нашу способность. Ага, то есть сверху такая фигня падает, и она, типа, вот как раз-таки ограничивает гонцко противник. Причем их можно атаковать, что самое важное. Все-таки их можно атаковать, и это для меня очень важно. путь Я здесь. В этих хранилищах лежат запасы Соловита, обеспечивавшего телематрас энергии, ты можешь им воспользоваться, Ирах. Сер. Подводим давайте новые войска. Но Мне интересно, здесь есть еще где-нибудь одна база, которую можно было бы захватить. Что я должен сделать? Осторожнее. ползучие споровики и владыки могут засечь наших темных тамплиеров. Вот о чем я Убейте и говорил. Первыми. Споровики теперь появились, так что мы не сможем Сойдите особо здесь мне. спокойно разгуливать и всех убивать. Что... Мои навыки прикольны. Еще один случательный чистот. Второй гигант. Он атакует канал искривления. Так, ну тогда здесь надо по-любому атаковать, значит, войска противника. Но, но у меня есть кое-какое секретное оружие, сами знаете какое. Так что там мы сейчас всех убьем я здесь среди теней будь очисткой пусковых комплексов так да улучшение забываем матриарх поразун первый пусковой комплекс свободен продолжайте эвакуацию не хватает Размести. Будь по-твоему. По мы... Так, потеряли несколько юнитов. Мы едим. Я сердце тьма это Твой на самом деле мелочь. Закрыт в тени. Наши серии, наши наши воу, воу, воу полегче. Так учите на нее. Билонов. Мы освободили второй пусковой комплекс. Отлично. Половина комплексов уже отправляет спасательные суда. Будь по-твоему. Супер сломали. База атакована. Я здесь, среди теней. Очень. Очень. Что ты предложишь? Адундриас. Хорошо. Я не буду служить тебе. Враг познает. Нашу ярость. Мои навыки пригодны. Не хватает минировов. Я не буду. страх. Это иллюзия. Да блин, отстаньте от него. Ааа. -а -а. отступить как мне бесить что не толкает войска вот сука толкает войска в итоге блин там несколько просто зилотов погибли по помощь мой путь закрыт в тени Интересно. Торопиться. Мой путь закрыт в тени. Прокрыт в тени. Я здесь, среди теней. Замачиваю. Мои навыки пригодятся. Мои навыки... половина ресурса прочности. Надо поскорее устранить гиганты пустоты. Я здесь, Мы сразили еще одно чудовище. Неужели им не будет конца? Да Я... mm -hmm. ну, вот тоже задаешь этим вопросом. Мой Даже не все сдох. Так, давайте сюда поставим Я пока здесь. что. Среди теней. <coughs> Фотонки поставим, да? Хочу сказать. Адум, Таринас. Мои навыки пригодятся тебе. Мой путь сокрыт в тени. Я здесь. не хватает генералов не хватает генералов я здесь, среди теней а, нельзя пойти, да? Не, Туней можно, можно крадущиеся тени можно Нам уже надо точечно идти в атаку, прям вообще рашит по полной программе. вот так. ставить бы парочку сюда вот сюда. не не сюда, сюда. Мы да иначе мы выйти даже не сложно с базы. Мы. Крадущиеся тени. А платишь сдачку? Кстати уже база новая была, потому что я ее так и не, не захватил Не хватает минералов. Наши клинки дошли врага. Мой путь закрыт в тени. Так, вы давайте, кстати, идите сюда, надо разместить опуху, потому что я равно там смогу поставить Нексус. Хотя, смысл уже от Нексуса, когда я базу вынес, и уже все, по сути. Мне только надо найти теперь храм этот долбанный, где он находится. Но этот храм где-то здесь должен находиться, прям, я не знаю. Но тут, наверное, проход, он тут как раз и находится. Так, оставим да. парочку здесь солдат, чтобы они Мы уничтожили не базу не сразу. Тенью, пустота, так, посмотрим, что там у нас находится. А, нет, тут только один запас и весь пенок. Так, сюда тогда. За базар? За базар получил, ёпта. Да, вот она, собственно говоря, этот храм. Что ты предложишь? Мы единости. Я сердце тьмы. мои Чувство не успеет, мои ребята, уничтожить их всех. Да, не успеет они это сделать, их сейчас всех просто порубить Соловит уже будет готов к использованию. Иерарх. Мы, крадущий, Мы все радущий. Абсолютно все уничтожено. Все войска Зергов были Что разбиты. Нет, не телепортнец. Него, то, что Похоже, что нифига. Все пусковые комплексы под нашим контролем. Матриарх, заканчивая эвакуацию. Ты спас мой народ, Альтанис. Твои деяния никогда не будут забыты. Задонатил. Привет, Он Помнишь, чемпионы ферос? И Если можешь, что пжа сними. Блэа Трайл? <laughs> пжа сними. Ну хорошо, сниму я. За 50 рублей, конечно, это не сильно. Не, в смысле, нормально все. <laughs> Хотел сказать, что... Типа, я ожидал большего, да? Ну ладно. Ничего еще. Еще не вечер. Да и в конце концов компанию Хирус надо снять. Сколько времени я уже искал. Несмотря на эту трагедию, я рада видеть тебя, Ир. Я надеялась, что когда мы встретимся, вновь ты объявишь возвращение Айвра. Я тоже надеялся. Но мы проиграли. Тогда нам грозит куда большая опасность. Шакурас не должна постигнуть та же участь. Слишком поздно. <coughs> Зерги Амун вырываются из волнами плоти и клинков. Они уже наводнили Талиматрос и подбираются к святилищам лесу. Этот мир потерян. Масштабы заражения огромны. Шакурас придется уничтожить. Уничтожить? Я этого не допущу. Не допустишь? Шакурас был нашим домом задолго до того, как мы приютили ваш народ. Я не отдам Амуну эту планету. Пусть гибнут миры. Главное, чтобы мы выстояли. Потеряйте Шакурас и Айур. Мы изгнанники, Артанис. Истинным домом нашего народа всегда был Айур. Вернем же его вместе. Кому как ни дочери раз шагал решать судьбу этой планеты, мы немедленно начнем приготовление. Так, и я, что я запустил ты? новую подсистему корабля. Ты можешь настроить ее в солнечном ядре. Ты, как ни один тамплиер, всегда верил, что наши народы смогут жить вместе. Это восхищало меня в тебе. Удивительно слышать это от тебя. Мне казалось, ты как раз была против этого. Да. У нас с тобой было много разногласий в Сумеречном Совете. Ибо я день за днем видела, как мой народ теряет себя. Видела, как уходят наши великие традиции. Ты хотела их сохранить? Я не разин, темный тамплиер. Я испытываю гордость за свой народ. Но ты также и Протас. Эта связь намного важнее. Конклав считал иначе во времена нашего изгнания. У вас был Айур, а у нас только наши обычаи. Так, а Киюшки. Каково следующее. Нет, подождите. Назад. Мне же сказали, новые улучшения есть. Теперь ты можешь использовать войска, обладающие маскировкой. Хатум. Способность ярости не быстро поражает несколько целей. Ух ты. Интересная способность, мне она очень даже нравится. Но это только, конечно же, если цели очень такие мягкие. Если цели же жесткие, да, так сказать. Если они очень толстые, то данная способность будет не весьма... Ну-ка, что-то у нас есть еще. Ай, Будет Телепортируется обратно, да, если получает смертельные повреждения. М -м -м. Ну, это классно. Очень, очень классно, потому что таким образом я могу и не потерять ни одного <coughs> темного тамплиера. <coughs> не чаще, чем раз в 60 секунд. Ну, грубо говоря, я могу воспользоваться двумя, ну, точнее, два раза, если там, например, где-то на далеко уже на вражеской территории, или же там один раз, если это совсем рядышком с моей базой происходит действие. Так что я думаю, лучше уж воспользоваться данной способностью. Так. Все это время наши корабли находились буквально на расстоянии выстрела от их жалкого мирка. С тех пор многое изменилось, хранитель. Вначале ты сдружился с этими тиранами, а теперь еще и с падшими. Это ересь. Думаю, ты и сам понимаешь теперь темные тамплиеры – наши союзники. Некогда протосы были раздроблены. Во времена эпохи раздора мы безрассудно убивали друг друга. И тогда был найден один единственный способ остановить безумие и сплотить наш род. Халма. Темные отвергли свет Халы отвернулись от собственной расы. Как ты можешь сражаться за них? Ты поклялась хранить нашу историю, Рахана. Почему же ты отказываешься замечать ее поворот? Я... Я вижу, что задела тебя, Иерарх. Прости меня. Мне непросто принять новую эпоху. Ну, что теперь сделаешь? Придется принять. Простите, принять. Так, дальше. Какие у нас есть еще улучшения? Орбитальный ассимилятор. Капьоадун автоматически добывает пены из ассимиляторов без помощи зондов. Но, честно говоря, способность весьма сомнительная. Я думаю, что она не имеет никакого полезного смысла, так скажем. Можно это спокойно сделать руками. Позволяет Нексусу автоматически атаковать находящиеся рядом вражеские на войска, нанося им 20 единиц урона. Ни хрена себе, 20 единиц урона. Это просто жесть. Конечно, тоже нахер это нам не нужно. Недостаточно соларита, энергию можно экономить, не используя другие способности. Но на самом деле, ускорение времени, способность очень полезная. Но она полезная до того момента, пока у меня не начинают наниматься войска, и уже строительство Нексуса, строительство зондов бесполезно. То есть, когда уже все и так по максимуму развито. Дальше уже ускорение времени не, не такая полезность от него. Если только, конечно, улучшение не сделать сразу же. еще тоже, в принципе, есть смысл. Ну, а вызвать пилон, это вообще практически бесполезная вещь. Потому что, если я... Так, на... так, так, так, кошак. Боже мой, блин. Такой дура... дурак этот кошак. Так вот, вызвать пилон бесполезно. Если бы только я врата бы не превращал в... Ну, как я не помню, называется это... Эти врата, которые могут телепортировать войска на поле боя. Я уже не помню. Так что... Ну, в общем, пилон тоже не сильно приносит большой пользы. Тем более, что за него 75 энергии. Это дохрена, я считаю, очень много для вызова одного лишь пилона. Так что я думаю, пока лучше всего остановиться на том, что уже есть. И просто потратить на какие-то вспомогательные вещи, да, вспомогательные системы. Например, время строительства минус 20%, то есть все очень быстро будет строиться, увеличить, изначально доступные максимально размер Но я думаю, что можно было бы. Хотя все, потрачу, уже какой смысл? Уже. Все равно-то ничего интересного нет. Ты что-нибудь узнал о ключе? Фазовый кузнец? Только то, что моих знаний может быть недостаточно, чтобы раскрыть его секреты. Объясни, что это значит. Представь, что тираны получили в свои руки нашу производственную матрицу. Их ученые никогда бы не постигли ее устройство. Я оказался в похожей ситуации. Мы не в силах постичь всей мудрости Зелнага. Продолжай работу. Я верю в тебя, Каракс. Вообще ничего интересного так вообще не сказал.